Друзья, всем привет! Всем привет! Сейчас мы поедем на авторынок Зеленый угол и покажем европейские автомобили с правым рулем. Но прежде мы заберем автомобиль, точнее, мы его уже забрали с стоянкой с авторынка Зеленый угол. Это был у нас а, поиск автомобиля, был автоподбор. У человека был бюджет 640 тысяч. Ему нужна была Аква. То есть, а, в принципе, не принципиально была Дорестайл либо рестайл. Значит, а, нашлась Аква 2015 года. Как вы видите, это уже рестайл темно серого цвета без крашеных элементов, без измененных элементов с пробегом. Сейчас я вам покажу настоящий аукционный лист и с остаточной емкостью батареи 85%. Также, значит, попросил а, расшить нас, докупить ему зимнюю резину, то есть а, скинули ему несколько фотографий. Стоял выбор между японской бушной резины с остатком 90-95% и новой японской резиной. Давайте я вам сейчас покажу состояние резины. Резину мы докупили, переобули. Потому что ну, где-то уже снег есть, да, в центральной части России. И когда человек получает машину, да, он. Грубо говоря, чтобы не оказалось там в неловкой ситуации, когда снега будет по колено, по колено, а машина будет на зимней резине. Поэтому, ребята, перебывайтесь. Вот оно, состояние новой резины. Но она реально она новая, на ней никто никто никогда не ездил. Вот еще раз внешний вид автомобиля. Напоминаю, это идет у нас полноценный гибрид. Повторители. Ну, без ключевого доступа нету. Автомобиль заводится у нас с ключа. Кстати, летнюю резину. Летняя резина упаковывается пакеты аккуратно складывается сейчас приедем в транспортную компанию мы еще раз ее будем доставать потому что будем проверять комплектность до да, автомобиля то есть запаска ремкомплект насосы чтобы все это было в транспортной компании составляется договор пишется ведомость где все это указывается задняя часть автомобиля чистый аккуратный ухоженный салон родные коврики Я говорил с ключа. Также многие автомобили попадаются, где нету SD карты, да, так называемой флешки, то есть магнитофон без этой флешки не работает. Рашит нас тоже попросил докупить эту флешку. Цена вопроса там две с половиной тысячи. Флешку докупили. Теперь магнитофон у нас полностью функционирует. Идет полный мультируль. Вот здесь идут какие-то наклейки вот но ну, наклейки в принципе эти все обдираются да и ничего ничего не остается пробег на автомобиле 90 тысяч это родной пробег я обещал показать аукционный лист вот он настоящий аукционный лист автомобиль три с половиной балла пробег 90 тысяч 12 километров а вот этот пробег был в японии да сейчас 90 тысяч 28 километров соответственно пока машина с японии доехала в порт и с владивостока Сладиососка порта она доехала до авторынка Зеленый угол. По кузову, как вы видите, автомобиль весь целенький. А Вот эти вот все косячки, которые есть, все полирнулось. То есть ну, остались какие-то на порожке, там вот полировочка не было. Да? Маленькая царапина, она в принципе уйдет. Уйдет. Так автомобиль весь целый. С чистым, аккуратным салоном. Значит, выезжаем с авторынка, едем в транспортную компанию. Стоимость автомобиля. 600 625 тысяч рублей отдали нам за 625 тысяч рублей отдали нам этот автомобиль изначально стоимость автомобиля была 635 тысяч друзья и всем напоминаю что такое гибрид то есть это полноценный гибрид В данный момент мы едем с вами на батарее то есть поршневая группа не работает Аквы, Аква, их 4 воды автомобилей нету. Есть только передний привод. Вообще из гибридов, какие есть из гибридов? Автомобили 4WD это у нас фиты. Фиты это у нас Honda Shuttle и Приуса. Но приуса, которые которые уже пошли новые. Мы не будем говорить там о дорогих автомобилях, да, типа Valfire, харька Это вот такие. Ну, не знаю, наверное, бюджетные все-таки автомобили до миллиона рублей, которые пользуются спросом. И еще хочу добавить, многие обижаются, да, то, что мы находим автомобиль, и он не попадает в видео. Ребят, ну, поймите, то есть, снимать каждый автомобиль, который мы отправляем, нам, в общем, нам нужно работать. Это со стороны, да, так кажется, то, что это все так быстро происходит. Якобы забрал автомобиль, быстренько снял Туда-сюда и поехал Нет, это... Я еще раз напоминаю то, Что это кажется все так со стороны Вот, в общем, не обижайтесь А кому нужна помощь в покупке, осмотре Отправке автомобиля Звоните, с радостью поможем И напоминаю вам, несколько видео назад У нас был розыгрыш автомобиля Не розыгрыш автомобиля, а розыгрыш Трех... Три бесплатных Осмотра автомобиля Он еще как бы действует Заходите в наши наши ролики ищите это видео смотрите вот пишите комментарии. осталось немного и будет розыгрыш трех проверок автомобилей начнем мы с вами с данного автомобиля это мини купер мини купер кроссовер в таком в ярко-желтом цвете на черных литых дисках на хорошей летней резине с черной крышей сначала внешний вид Автомобиль идет 2 литра, двухлитровый мотор, видите написано, кроссовер, купер, 190 лошадиных сил, и автомобиль идет на полноценном автомате. Значит, шины континенталь, размер колес 225-45 на 18. И смотрите, обратите внимание, два вот таких вот интересных ключа открытие багажника, открыл, закрыл. Также есть автозапуск на автомобиле идут хромированные ручки зеркала заднего вида в черном цвете как вы видите крыльев на автомобиле практически нету снизу туманки У такого плана интересная решетка не знаю вот это можно нельзя назвать крылом мини крыло родное лобовое Открываем автомобиль. Смотрите, вот смотришь, да, на автомобиле ручки открывания а багажника нету. Так и потянул наверх. Неплохое багажное отделение. Сверху полочка. Снизу тоже у нас есть ниша. Обратите внимание, в каком состоянии багажное отделение. ручки удобно закрывать дверь тяжелая массивная но пластик вот небольшая вставка идет колонки ну, естественно электрический стеклоподъемник сама ручка открывания двери вот такой вот ободок идете идет здесь идет накладка сиденья небольшие кожаные вставки сзади два подстаканника прикуриватель и прикуриватель розетка не знаю в любом случае он как-то трансформируется но если мы будем углубляться это будет очень долго здесь дверная карта тоже вот такой идет ободок но он намного больше кожаная вставка накладка родная мини купер кожаные вставки давайте как-нибудь присядем сюда аккуратненько значит здесь у нас центральная панель аэрбэк, дуйки ветра дуйки бардачок документы документы здесь идет два подстаканника вот видите идет автомат с ручным переключением передач буст какой-то мини-буст Давайте посмотрим что по месту в автомобиле ну, я не могу сказать, что много да, места в автомобиле. Но вот я как-то сел, знаете, вот сидушки такие, они вот с, боковыми, с боковой поддержкой идут. И меня как зажало. То есть, я думаю, автомобиль ездит быстро. Никуда я отсюда не вылечу. Зеркало с подсветкой. Кстати, капот на автомобиле открывается со стороны пассажира. Так, дверь открыли. Давайте посмотрим под капотное пространство. Ну и сядем уже на место водителя. капотное пространство оно значит не на палке да не на подставке а на стойках ну, крыло вот оно как бы идет да но вот оно за фендером прячется вот это вот крыло вот он сам мотор двухлитровый 190 лошадиных сил так и автомобиль у нас идет а, именно с вином то есть не номер кузова а вин кстати смотрите еще вот капот да, какого плана то есть у него сделано технологическое отверстие под фары ладно капот мы закрываем вот видите да давайте уже сядем на место водителя кстати вот а, ручка открывания двери да она такая интересная нажимаешь ее оба дверка открылась здесь тоже у нас накладка Mini cooper S, дверная карта вставка тот же самый ободок здесь небольшая хромированная вставочка так что получается не бросается в глаза то есть я в автомобиль сел да я не вижу где куда вставлять ключ либо где кнопка старт она прячется вот здесь то есть опять же на тормоз аккумулятор по ходу севший у нас так, друзья, ну тут я немного накосячил, да, то есть на кнопку жми, жми, толку нет. В общем, у него а, вот этот ключ, он вставляется в это отверстие, да, происходит контакт, как допустим, на приусе, на двадцатом так раз мы, мы его туда вставили. Все, то есть у нас включилось зажигание. Теперь мы заводим автомобиль. Вот, теперь у нас автомобиль завелся. Так, давайте разберемся, сделаем потише получается кстати мультируль у нас работает мультируль у нас идет не мультируль а руль у нас идет полностью кожаный пробег на автомобиле 25 тысяч километров то есть перед нами сразу а, вот все привыкли да, видеть спидометр но здесь у нас расположен тахометр тахометр до тысяч. А, я так понимаю остаток километража нет с этим нужно будет разобраться посмотреть что это такое видите я на ноль А сколько мы проехали вот а сам собственно спидометр спидометр он у нас сведен вот а, в центральную панель также у нас здесь стрелка бензобака бензобак у нас электронный а спидометр у нас идет до 260 километров также вот в этом окошке в этом окошке у нас получается управление а, меню управление меню можно подключить телефон И вот какие-то кнопки чего здесь только нету в общем, с этим делом нужно разбираться. Смотрите, ручник вот такого плана, да, он как в самолете, вот как, знаете, вот пилоты там поднимают самолет наверх. Интересного плана ручник. Здесь идет заводская подставка под телефон. Давайте мы сейчас телефон достанем. Телефон достанем. Вот, ну не знаю, под какой телефон тут подставка идет. Она, кстати, вот так вот еще... А, она еще и ездит. То есть разные положения но мой телефон мой телефон в эту подставку не влазит к сожалению здесь у нас спрятан вход aux здесь у нас идет видите мини тоже под очки очки туда можно положить вот также идет регулировка боковой поддержки спины спины зеркало заднего вида вот такой вот овальной формы и здесь у нас идут тоже какие-то вот тумблера видите подсветочка еще какая-то подсветочка ну честно честно не знаю. с этим делом нужно будет разбираться а далее значит так сам не понял что сделал камеры заднего вида у нас здесь нету потому что здесь у нас нету монитора кстати вот большой вопрос да можно ли как-то сюда установить монитор в принципе я думаю нет потому что здесь у нас идет идет все штатное ну что вам еще показать тут круиз-контроль круиз-контроль э -э, датчик идет при столкновении ну не могу вам сказать то есть активно неактивно как он работает на данном автомобиле я к сожалению не знаю что касается места ну опять же что в принципе со стороны водителя что со стороны пассажира то есть я сел все я сижу сижу как литой куда-то никуда я не денусь ну, и место в принципе в принципе место довольно таки много вот ладно автомобиль глушим кнопку нажали брелок вытащили то есть зажигание у нас зажигание у нас отключилось. с ручника автомобиль снимаем с ручника автомобиль снимаем вот кстати вот в стойках в стойках airbag у нас есть еще раз внешний вид и стоимость данного автомобиля 15 год 2 литра 190 лошадиных сил полноценный идет автомат с ручным переключением передач 1 миллион 320 тысяч следующий автомобиль да нестандартно для авторынка зеленый угол это audi audi с правым рулем автомобиль 2014 года 14 turbo семиступенчатый автомат Так, ну давайте заднюю часть автомобиля что-то я тороплюсь в салон хочу залезть то есть фирменный знак колечки сзади метла такого плана стопы бензобак справа родное литье летняя резина тоже с хорошим остатком значит так так так размер колес 205 155 на 15 бесключевой доступ в автомобиль 14 turbo туманки хромированные накладки вокруг туманок фары я так понимаю вот здесь вот полоска идет она светится также повторители в зеркалах заднего вида сзади небольшой спойлер багажное отделение с полкой видите ну как бы складываю да вот что-то в автомобиль но а, подстилочка то есть коврики все постелили сам салончик чистый аккуратный ни единая царапины в багажном отделении я не вижу Значит, второй ряд сидений тоже идет пластик но знаете пластик идет мягкий пищалка монтирована колонка небольшая накладка это у нас идет тоже подстилка да, на сиденье накидочка так называемая но ребят по месту я хочу сказать здесь места мало то есть мне, в принципе садиться туда не нужно да ну я уже понимаю то что мне здесь будет как-то вот проблематично находиться чего нельзя сказать о водительском месте сидушки тоже у нас идут тканевые вот такие вот они двухцветные вот здесь ну, такое вот, светло-серая, да. Здесь уже идет черная. Дверная карта опять же идет тоже пластик. Управление, а, зеркал, пищалка, открыть, закрыть. Руль у нас идет кожаный, кожаный руль. Ну и так, я понимаю отличие, да, с, там с правым рулем. То есть опять же поворотники у нас находятся с левой стороны, с правой стороны у нас находятся дворники. Так, что еще? Ну, airbag, семиступенчатый робот. Здесь airbag, здесь airbag, здесь, я так понимаю, бортовой компьютер, солнцезащитные козырьки, бардачок, бардачок. Вот, ну, управление, управление климат-контролем. Вот такого вот план автомобиля. Не узнала сколько он стоит. Сейчас мы узнаем стоимость. А подскажите стоимость, сколько он стоит? 650 000. 650 тысяч то есть напоминаю, 14 год 1 и 4 turbo 650 тысяч рублей стоит данный автомобиль так ну европейских автомобилей хватит давайте оставим их немного на потом и возьмем просто немного цен вот стоит пробокс, стоит сексит 14 год полтора литра 4 воды 600 тысяч рублей стоит в белом цвете 15 год передний привод 550 тысяч рублей стоит данный автомобиль такие рабочие автомобили но а, а, не то что рабочие да некоторые берут как бы для себя для, для повседневной скажем так эксплуатации вот он соксид вот он про бокс смотрите автомобили они ничем не отличаются рядом стоит toyota corolla филлер гибридная версия автомобиля с рейлингами камера задняя вида установлена дверь у них идет пластиковая стоимость автомобиля 705 тысяч рублей стоит mazda bongo рабочий автомобиль я так думаю в ближайшее время наверное на этой неделе мы сделаем на эти автомобили обзорчик полноценный то есть возьмем прокатимся расскажем про комплектации 575 тысяч рублей еще один про бокс 15 год 530 тысяч рублей ну давайте про бокс бокс не интересен, да вот стоит кейкар honda n-box плюс комплектация кастум серый цвет сзади метла спойлер установлен на зимней резине сонары то есть комплектация кастум это модная комплектация она с обвесами зимняя резина Winter Max Данлоб 175 65 на 15 боковые двери идут сдвижные мультируль четырнадцатый год 4 ВД, 58 лошадиных сил, фары линзованные, 475 тысяч рублей. Nissan CAR называют это и ну, их микровеннами 4 ВД, ВД с кнопки, камера заднего хода 320 тысяч рублей. Летняя резина. Боковые двери тоже идут сдвижные. Сзади запаска беднеется следующий автомобиль идет Nissan d серый цвет бампера идут а, черные но ну, многие многие красят их в цвет кузова тоже рабочий автомобиль бюджетный шестнадцатый год полтора литра 440 тысяч рублей стоит данный автомобиль далее у нас toyota vids гибрид по моему мы его уже как-то снимали показывали то что вицы Вид появился гибридный 17-й год, 1,5 литра, 730 тысяч рублей. Сузуки 14 год, 1 и 3, подогрева сиденьей, 565 тысяч рублей. Сузуки свежий в черном цвете, фары, линзы на литье, на хорошей зимней резине. Машина закрыта. Дайхацу Мира ЕС, это не Вот, кстати, смотрите, вот есть Дайхацу Мира es а есть toyota Пиксис Эпоч. Это автомобили один в один на литье на летней резине стоимостью стоимостью 315 тысяч рублей еще один вид стоит но это уже не гибридная версия 1 и 3 кубатура 590 тысяч рублей в синем цвете следующий автомобиль это у нас toyota aqua полноценный гибрид я думаю вы уже об этом знаете 540 тысяч рублей стоит данный автомобиль еще один вид еще один вид по-моему он у нас идет литровый литровый 375 тысяч стоит этот автомобиль следующая Аква в черном цвете в черном цвете 605 тысяч рублей еще один кейкар цены нет он бог воин вагон 375 тысяч рублей паса хановская комплектация комплектация хана 425 тысяч стоит автомобиль еще один пасек еще один пасек 435 тысяч тоже комплектация хана кикар мока мока 395 тысяч рублей nissan давайте еще по ряду здесь пройдемся посмотрим несколько автомобилей так филдер филдер гибрид 800 805 тысяч рублей филдер 735 тысяч рублей не гибридная версия а передний привод вот она стоит акцию 15 год полтора литра рестайл 680 тысяч рублей honda freed spike гибридная версия 660 тысяч рублей Корек, кроссовер дорогой кроссовер 2.5 гибрид есть передний привод есть не гибрид не гибриды идут двухлитровые 2 миллиона 130 тысяч рублей prius phv g-package голубой цвет то есть от розетки заряжается и на гибриде ездит полный мультируль светлый салон светлый салон цена 840 тысяч рублей Nissan Days в обвесах фары линзы 395 тысяч рублей. кейкар Кар. Yes. Еще один филдер, старый кузов, иксовая комплектация, 4 ВД. 4 ВД стоимостью. Сейчас посмотрим. Стоимостью 555 тысяч рублей honda fit shuttle есть Shuttle есть fit shuttle так это у нас получается э, не гибрид а нет гибрид 12 год 1 и 540 тысяч рублей хорошая комплектация с кожаными вставками на литье на летней резине с обвесами ладно как видите автомобили есть автомобили есть на сегодня будем заканчивать поэтому если вам понравилось видео не забывайте подписываться на наш канал, ну и соответственно ставить лайки. На сегодня все, всем пока!